Ну вот, сейчас начнем обсуждение карты. Мы сегодня, сегодня, наверное, мы еще не обсуждали. Ну вот, обзор 17 сентября. Посмотрим, много сводок у нас было с линии фронта различных. Особых перемен все равно не случилось, но, тем не менее, они есть. И больше они на южном направлении чем на Луганском. На Луганском у нас довольно-таки тихо, давно. Вот заметьте, что Луганск уже не особо обстреливают, нету вот тех вот терроров, производящих с района металлиста. Вы же помните, как регулярно Луганск обстреливали? Какая там огромная гуманитарная катастрофа произошла. Теперь все, линия фронта вот по-прежнему закреплена между Веселой горой и населенным пунктом «Счастье». Вот сейчас нам покажут, что там боестолкновение идет. Я думаю, незначительный, ну, довольно незначительный. Так, айдаровцы решили размяться, они же там сидят, иногда пропиариться и сказать, что в очередной раз сдобуты перемогу над двадцатью российскими танками. Они обязательно от этого сделают пару каких-нибудь фотографий, а может быть вообще ничего не сделают, найдут невидимого врага, воображаемого, постреляют и пришлют. Ну, материал, это обычные заказные там. Думаю, что вот эти боестолкновения сейчас не имеют каких-то серьезных значений. Линия фронта сохраняется по-прежнему. Конечно, наши ополченцы, наши ребята не пустят э и близко не подпустят к Луганску. Потому что тот террор, которому подвергался Луганск на протяжении многих-многих месяцев, как осажденный город, вот те разрушения, гибель, э массовая гибель людей из-за вот этих вот карателей украинских. Теперь Луганск, вот вчера прошла ночь нормально, позавчера... В ближайшем будущем донечанам осталось совсем немножко, жителям города. Хунта будет отброшена так или иначе, потому что эти позиции, с которых они ведут террористические обстрелы свои, они должны быть ликвидированы. И я вижу, что эта задача была поставлена уже на первый вопрос в Генштабе. А этим сейчас и занимаются. Ну что ж, остатки вооруженных сил Украины между Белая и Лутугина в бездейственной форме. Отсюда мы даже сводок никаких не получаем. Не знаю, какое у них дальнейшее будет событие. Но мы видели, насколько массово в плен сдаются Или берутся, или насильно Но, тем не менее, этот фактор есть военнопленные с вооруженных сил Украины Расколовшаяся эта группа, которая, может быть, и считать, что совершила ошибку И надо было оставаться им вместе Получился второй мини-котел Ниже Петровского, над Красным Лучом Здесь тоже остатки вооруженных группировок Которые вышли вот с аэропорта Здесь довольно приличное количество было этих Хлопцев, вояк, ну вот они здесь застряли. Одни здесь, одни чуть раньше. Нет у них возможности воссоединиться, нет возможности выйти к своим, которых они своих называют. Нет у них никаких таких возможностей. Они просто надеются на свое дальнейшее, может быть, как минимум спасение. А как максимум, даже не знаю. Вооруженные силы Украины, которые находятся под Яковой Дебровкой, э, вот нам даже говорили, что вступают все-таки в боевые столкновения с местными ополченцами. Если здесь хоть маленькая эскалация будет выдвинена, ну, на приличный уровень, не так на район перестрелочного и применения стрелкового оружия, а на приличный уровень, то, я думаю, довольно несложно будет принять решение в Генштабе, чтобы сюда приехал определенный зачищен такой батальончик, типа «Оплота» или «Беркута» или еще кого-нибудь. Приедет батальон, ликвидирует их и все. Ну, если они решили, что могут здесь пожульничать, похозяйничать или помародерничать, причем не воспользуются э, возможностью выйти там на российскую территорию э, или еще куда-то, ну, решают, что они, как только они поставят себе задачу, что они там хозяева, э, то они тут же будут ликвидированы. Это я вам гарантирую однозначно. Пусть они сейчас их не трогают, только потому, что они не забывают, что они в гостях. Но если они начнут себя позиционировать как местные, это одно дело, но как хозяева, это совсем другое. Обязательно возвращаться все мужья и сыновья, и братья, ополченцы, которые, женщины, которых пооставались вот здесь, вернутся и ликвидируют эту группировку. Так что я бы им порекомендовал не выделываться там, а сидеть как можно тише и ниже травы. Возможность спастись у них есть, она до сих пор существует. Взяли, вышли, попросили э, убежище. Они этого не делают. Ну что ж, значит, все-таки там сведомизм так или иначе присутствует. Амбросевка. Большой котел, который недавно здесь существовал, в количестве 5000. Вот что с него осталось. Вот эти все, эти 5000 осталось. Да, они все были ликвидированы, так или иначе. Либо ранены, либо э, ликвидированы, либо взяты в плен, либо воспользовались коридором, который предоставлялся им ненадолго для выхода на российскую территорию Им воспользовались там одесситы, воспользовались еще какие-то ребята вот э, с макроиланчика, я помню. Там 200 человек, там 200, там 60 что-то, 4 с батальона вышло. Осталось живых. С батальона 60 человек. Я помню эти сказки вообще, как они рассказывали. Где же остальные? Ну что ж, вот есть определенные остатки вооруженных сил Украины. Недочищенный котел получился. Хотя они скукожились в очень маленькое расстояние, но тем не менее этот недочищенный котел... Им еще сейчас э, наша армия не занимается. Э, Периоритетные задачи, потому что сейчас поставлены это Дебальцево и это аэропорт. Также многие наши подразделения заняты Южным фронтом. И недопущение э, взятия, взятия контроль трассы новозовск донецк Группировки украинских войск, которые занимали Новоласпу и Староласпу, решили передислоцироваться и отойти. Не думаю, что это было сделано без применения силы, хотя, возможно, командование, э, хунтовское командование, решило, что этот провальный удар разрезной не получился. Выступать широкой линии фронта тоже невозможно из-за географических сложностей, да и, в принципе, из-за многих-многих сложностей. Нету довольно большого количества техники, чтобы выступать, знаете, большой такой танковой батареей, бригадой. Ну, не имеется возможным ни технически, ни физически. Решили они все-таки отойти каких-то серьезных боев здесь определенных не было. Я думаю, что имел место быть следующий сценарий. Хунта была отброшена только потому, что они и получили приказ, и их еще подгоняли, э, вот наш сапог подгонял их потихонечку. Вот так вот и произошло определенное изменение линии фронта. Думаю, что без каких-то серьезных боестолкновений. А они ушли... И все. А здесь жители с радостью воспользовались возможностью позвонить своим же ребятам, которые находятся на линии фронта, и сказать, все, хунтята покинули. Наши быстренько воспользовались этой возможностью. Думаю, что больших бы боестолковей не было, уже повторяюсь. Дальше, линия фронта возле Мариуполя. Толоковка перешла под контроль хунтовских подразделений, Наши ребята оттуда были вытеснены, либо то же самое произошло, что и с Новоласпой. Отсюда уже наши ушли, а «Хунта» воспользовалась этой возможностью. Но ну, еще же здесь не исключается такая, э, понимаете, ситуация, что э, расположение здесь, занимать определенные позиции, блок, блокпосты, что-то, э, это быть мишенью для их артиллерии и для их реактивных систем залпового огня. Пройти как бы вот здесь вот все это с помощью там большого количества низ бронетехники не составляет труда для нашей армии на самом деле. Но этот массированный удар, когда мы очистим город Мариуполь от, хун от хунтят, произойдет знаете когда? Когда в городе Мариуполе останутся примерно вот одни жители города, хунтята рассосутся по периметру Мариуполя и тогда они будут быстренько накрыты и ликвидированы. Чтобы не заворачиваться, не заморачиваться с этими городскими боями, чтобы хунтовские войска были вот расположены по периметру. Большая часть их будет ликвидирована. Остатки побегут в панике прятаться, но они будут уже не боеспособны. А которые боеспособны, они просто воспользуются определенным коридором, который я считаю, что в генштабе Новороссии обязательно им предоставят. Они просто свалят. прям по трассе, вот так вот будут убегать. Так что Мариуполь, думаю, что будет взят не в блокаде. Не в блокаде. Ну, здесь много очень жителей, вы не забывайте. И вот та пословица, эти сравнения, что, знаете, когда загоняешь крысу, вот прямо в угол, она начинает сопротивляться очень сильно. Так бы она бежала бы и дальше, если бы у нее была бы щелка. Но когда у нее некуда бежать, она начинает чудить и начинает просто портить и быть непредсказуемым. Вы представляете, если Мариуполь взять в блокаду и всю эту хунту туда сдавить в Мариуполь, что это будет? Какой террор в городе? Я думаю, что в штабе Новороссии приняли уже решение. Оно в принципе логично, сейчас его можно озвучить. Хунти оставят коридор для выхода. И когда будет зачищаться Мариуполь от хунты, у них будет большой широкий коридор. Прямо вот по трассе Е-55. Чтобы они отсюда свалили. Потому что если их зажать, они начнут там действительно терроризировать население. И уже будет ситуация с заложниками. А это, это не годится. Это не годится. Наши диверсионные группы, расположенные э, к северу по отношению к Мариуполю, занимаются своими поставленными задачами. Следят... Э, Расположение противника, мешают логистике своеобразно, ликвидируют, возможно, какие-то колонны или части их. Ну, В общем, занимаются диверсионно-разведывательной группой. Это сложно обсуждать, потому что партизанские действия, они, как правило, не вылазят наружу. Не вылазят. Э, вот так вот. Но ребята занимаются. И также у них есть еще оперативная одна из оперативных задач поставлена. Это такая функция присутствия, большая растянутая. Это невозможность у хунты контроля большой территории. Вооруженные силы Украины, расположенные к северу по отношению к Докучаевску, который контролирует сейчас вот ими, так и не были оставлены. Не знаю, каким образом, почему они здесь до сих пор присутствуют. Конечно, у них много раз уже вопроса возникало, почему мы здесь находимся. Но их командование, в их американской там, террористической этой организации, сказало им не покидать свои э, участки. Ну, если со стороны ополченцев, пока что со стороны армии Новороссии, не происходит попыток зачистить их там, вот поэтому они там и сидят. Это не благодаря тому, что они приказ выполняют, а благодаря тому, что на них еще не нашлось должного э, вот действия со стороны наших вооруженных сил. Марьинка опять под контролем хунтовских войск. Ну, вообще, в принципе, не полностью здесь идет своеобразное противостояние. Но нам говорится, что хунтовские войска сюда зашли... Вот, ну, зашли, зашли И здесь идет линия фронта Противостояние мы много раз наблюдали уже э, В Маринке, как э, Каратели заходили туда несколько раз Как они заходили Мы видели и видео и от карателей Ну, это Это вообще не боевые действия, что называется Аэропорт Аэропорт дочищается И вот он никак не может дочиститься Пока еще ни один из официальных лиц Не подтвердил информацию о том, что Аэропорт Будет дочищен И когда он будет дочищен Эта информация нам не предоставляется Даже от самых верхних лиц Дальше что мы знаем Ну когда вот аэропорт заликвидируют Я уже говорил сегодня, поднимал эту тему Насчет Донецка Аэропорт, каратели оттуда, наемники и фашисты Будут выкинуты или ликвидированы Но ну, это мы уже узнаем позже Потом линия фронта, когда переместится до Авдеевки, вот тогда в Донецке, возможно, смогут хоть немножко вздохнуть, хоть немножко. Потому что «Хунта» может применять только орудия дальнего. Минометы уже там 80-е, 80, там эти 120-е миллиметровые уже не будут использоваться, потому что расстояние все-таки приличное. А реактивные системы уже будут использоваться избирательно, тоже по наводкам, по-разному. Но в Донецке хотя бы возобновиться, хоть как-то жизнь, хоть как-то возобновиться. Что мы имеем дальше? Ну вот, с под контролем ополченцев в Красном партизане поработали наши ребята, маленькую группировку зажали там и ликвидировали. Горловский гарнизон поучаствовал в окружении Дебальцевского котла и здесь сдерживает определенными силами отсутствие выхода к, по трассе М3 к своим группировкам. Ждановка. Нам поступали сообщения, что возле некого населенного пункта Коммунар, чуть-чуть рядом, возле Нижней Крынки был оставлен хунтовскими войсками блокпост, один из них. Была такая информация сегодня, будем ждать ее подтверждения. Каратели здесь теряют свои позиции, теряют территории, теряют свои подразделения. Они растягиваются, растяжка их неэффективна, Ну, на самом деле неэффективная. Их все время кормят какими-то обещаниями. Они просто здесь экспериментируют с возможностью воссоединиться, подкрепиться и так далее. Вот эти все их эксперименты до нынешнего момента были неудачными. Они не смогли прорваться через южно не смогли прорваться через Малоорловку к Дебальцево, с Дебальцево их на самом деле не встретили, вот. и сейчас они пытаются просочиться вот выше Кировского немножко, и чтобы зайти, э, ну, я не знаю, наверное, вот к Чернухина или как-то к Дебальцево по другой, выйти на определенную трассу. Если в Дебальце будут предприняты попытки по их изволению, то возможно они и соединятся. Мы этот вообще сценарий по их воссоединению давно видели. Я только не понимаю, почему они не могут сделать. Мне же кажется, что ими играют. Что они как бы, знаете, как, э, как мишень, а ополченцы уже как будто ребята-охотники на сафари. Потому что они много раз могла вот эта группировка воссоединиться с вот этой. Ну, много возможностей было, но тем не менее это сделано не было. Значит, все-таки у хунты что-то не так. Мы знаем, что в штабе нам сообщалось несколько сводок, что здесь ситуация находится в принципе под контролем, тем или иным, но в большей степени под контролем. Но вот этих передвижений, э, вот, э, не дал бы я, э, не, не сказал бы я, что вот эти решения выхода у Жданов, из Ждановки, вот этих вооруженных сил, было принято самими этими карателями. Нет, им, наверное, дали все-таки эту возможность. Чем это закончится? Ну, как обычно, очередными отрезаниями, котлами, разгромами, взятия в плен. Мы знаем, что армия Новороссия занимается этим дебальцевским котлом и довольно-таки плотно занимается. Аэропорт и Дебальцево. Вот две задачи сейчас стоит. И резервных сил здесь большое количество нашей армии. Этот участок нас будет интересовать больше всего в ближайшее время. Как только здесь хунта закроет, допустит определенные ошибки и закроется, то будут предприняты... Попытки ее разрыва опять. Ну что ж, вот это прорыв, который организовывали из Попасной чуть выше и дальше к Горскому. Все-таки по карте нам показывают, что у хунты удался, своеобразно удался. Они отрезали от Исичанского треугольника нашу группировку. Здесь осталась, возможно, диверсионная какая-нибудь группа наша, так, для контроля, для саботажа. И линия фронта переместилась теперь между населенным пунктом Муратова и Капитанова. В принципе, так, как и предполагалось. Вот это их очередная, э, но незначительная перемога. Они могут доложить, что есть у них какое-либо э, вот достижение. Здесь не предпринято попыток по своеобразному деблокированию э, вот этого участка, который контролировался еще недавно ополчением. Только потому, что основные силы сейчас занимаются котлоп Дебальцева. Он гораздо важнее, он гораздо больше, он масштабнее, он обеспеченнее и он опаснее. Чем вот эти вот находы. Это обратно восстановится эта территория, вплоть до Лисичанска. И следующий прорыв, я думаю, у бригады Мозгового будет не до Сиротина, как раньше, а до самого Северодонецка. До самого Северодонецка, как-то так. Так, здесь еще рисуют кто-то что-то, что в победе и в неком э, колядовке образовалось наши подразделения или диверсионно-разведливой группы. Мы ждем подтверждений. Подтверждений пока насчет этого не было. У нас по сводкам. Ну вот и все. А основные. Подведем итоги. Котлы молчат, кроме Дебальцевского со Ждановским. Вот эти два котла все пытаются воссоединиться, но не происходит у них этого. Сейчас они уже начинают ощущать, что играют по каким-то чужим правилам. Вот, украинские военные. Второй момент. Аэропорт. Ждем окончания этого нудного, уже окончания этого многораундового боя. Третий момент. Южный фронт и проход к нему по трассе Новоазовск-Донецк контролируются ополченцами теперь полностью. И линия фронта перешла к Старой Гнатовке. На Мариуполе существенных изменений нет, кроме того, что ополчение покинуло населенный пункт Талаковка. Диверсионные группы работают. Ну вот, следим за аэропортом и за Дебальцево. Все.